А если он быстро Жила была американская исключительность для внутреннего употребления. Патриотизм, вера в Бога и мудрость так основателей. Никого не трогала. Если бы не голодная война и ощущение эйфории от победы на Советской империей, тогда бы подтеплила этот край, что до сих пор ощущают себя глобальными неважителями, которым все позвольно. Идея, что Соединенные Штаты могут одновременно быть если хотите, все делать присяженными и исполнительным приговором. Это а, форма исключительности. Это то, что вызывает сейчас не только все больше позиции мирного равновения, это вызывает, если хотите, все большее отвержение и умное то есть тоже раздражен. Сложите мне простого немца на заданную тему. Это умрут, сорчит и скажет, что в остальном Америке мы с ним желаем. И это не сложнее. С одной стороны, им обидно и досадно. Вспомните скандал с прослушкой американскими с европейских политиков. а с другой семьи большого заокеанского брата так комфортно. 20 лет назад все надеялись на то, что мы сейчас... Таким образом, как правилом, свободным, без конфликтов, без врага. Оказалось, что не так. 1 сентября показал, что в мире опять идет новый конфликт, тоже не завтра-восток, в севере Но что европейцы боятся? расхвачены в плен, но похоже это не конец истории. Группировка от Шабаф, базирующаяся Сомали, и на в соседнем Сомалите, связанная с Анкаидой, и взявшими себя ответственность за пирахтросами, которого стали пошли 70 человек, совершила новые нападения на Хеминских городах. В результате вызовых боевиков погибли три человека. Вадим Кефиров, изучая остановку на месте, слышал русскую речь. Кения всегда была места а не самым легким для жизни человека. Тысячи километров Саванна. Это настоящая зига Африка. Опасные звери опасные страны соседей вроде военного Сомали. Мы отправляемся в самый удаленный национальный заповедник. Но до Затычего полета кажется, что из Сомали здесь может легко пройти незамеченной армией террористов. Нам удается разыскать одного из пионеров российского бизнеса Кении, Артура Мюндова, во время теракта он находился в Музейке. Бизнесмен вспоминал странные детали. например, За некоторое время до атаки во всем огромном центре на несколько минут пока свет. Можно специально отключить свет, и на это время, может быть, в этот момент приезжали какие-то машины вовнутрь с оружием или с различными вещами. По оценке минут в торговом центре, которое придет не менее тысячи человек. Знакомый на находилась в одном кафе, в предцентральном студии. Четыре человека, сразу всех расстреляли, и просто повезло. Мне любопытно, почему во время интервью за нами по пятам следуют молодые люди, если не Масаи. Вы видите, что у меня нет лоток заборов. Мы сейчас было много вот, все говорят, нет гарантии, что за теми кусками нет льва или муха, еще одного. Ножи и копья, наши как раз это, действительно, боевое, а не бутафорское оружие территории стабильности, но все же в последний раз сравненный по масштабам теракт случился 15 лет назад. Поэтому многие очевидцы в один голос говорят, что первое издание, они подумали, это полицейская операция, либо нападение грабителей на офисы коммерческих банков. Однако через несколько минут стало ясно, это террористы. Они стали отбирать людей, что... Единую Россию я не буду, поэтому я не всем авторам замечания, о которых вы сказали. Теперь, что касается брата против всех. Я хочу сказать, что политическая система не должна быть костной. Мы должны э, своевременно реагировать на изменения. Вот все выборы мы это видим, мы живем в другой политической ситуации. И когда мы, ведя графу про всех, поймем реальное профессиональное настроение, поймем, сколько реально поддерживает сегодня партию эталожного кандидата, мы будем делать выводы и будем реагировать на эти протестные настроения людей. Почему-то такое голосование, что нужно изменить власть, что нужно, какие выводы нужно сделать телевизором политические. Э, что касается осторожных позиций по поводу игры против всех, была и такая, что, мол, если мы введем порог яркий, тогда что-то изменится, тогда народ, мол, пойдет на лупо. Есть еще другие предложения, пойти еще дальше и обязать людей э, исполнить свой гражданский долг, что то есть, называется, без всяких подлаков. Логичная точка. Общие слова чтобы было доверие в судебной системе, так, чтобы граждане, как вы сильно всегда говорили, да здравствует самый справедливый суд России, да, вот пока это не происходит. Это судебная система, это правоохранительная практика, это 10 правоохранительных органов и так далее, потому что вот все вместе это и создает, как бы недоверие к, к законам, и, и возможности не, не обязательно все их а, а, а, Думаю, что для этого потребуется еще время. Это отдельная тема, в которой мы должны быть все озабочены. Как сделать так, чтобы народ доверял власти, чтобы народ доверял судебной системе. Мы ну, пока. В этом очень Спасибо. Спасибо. Спасибо что согласились ответить на вопросы к программы. Спасибо большое, Спасибо вам Смотрите на вторую часть этого программы после небольшой рекламы. Гринвиз, романтики, иностранные или коммерческий проект, защищающий чьи-то конкретные интересы. По карману на все-таки на человеческий фактор или запретил природы. Динамичный. Готовый ко всему. Мощный. Митубиши, надежно. Мощное предложение. Митубиша Утлендер 4, 4, его. А ты не только Верховная жрица. Уже не может быть женой принц из подстороннего мира. Радушен духовный мост к тайнице. Ты Я думаю, что меня длинная людьми. Карты сами решили меня моих. Расстресс. Колода была слегка заряжена в мою пользу. И кстати, это не имеет значения. Потеря девственности невосполнимы. Он не убьет меня, когда узнает об этом. Он сначала должен устать. Вот вообще было правило любовника. Никаких. вместе со мной. Председательство да, я должен узнать, что происходит в троне Буду. Дорогая, за последние 4 дня убили троих мужчин и женщин, считаю, не считая попыток не дать не узнать, что здесь прячет Кананга. Герметик момент. Гермен. Гермен. Надо у качества yes, Да, мистер Бликер. Yes, Конечно, сэр. Я, разумеется, понимаю, что обратно приклеить к крылью невозможно. А вот так ругать меня не позволит. А да, я... хорошо, остальное принимаем вечером. Конечно, сэр. Не забудьте два разряда. Она одна из ваших лучших учеников. Очень хорошо, времени нет, я надену все три. Разумеется, сэр. Подобное предложение надо отправлять по почте в Вашингтон. Ашнстон. Денисельба. В реанимацию, но все, обойдет. Сэр. А да, сэр. Нет, сэр, никто не сомневается в вашем патриотизме. Конечно, вы ветераной. Селег сурной, в Новом Орляне, ресторан «Селег на Тот матери переделит он на 8-й стрит. Страховедет Ресторан «Селег Он и кто из вас Это я. фамилия Спасибо, я уже подумал, что он Он с Монтвод и на абортаж нашу рыдостойкую нефтяную платформу. Эта использовалась охотниками населений. Таких лиц им удалось избежать. Так ужас, ужас, или ну ужас? Невысокие потолки, маленькие окошки и стены одетей Какова жизнь в местах свободы? <связываем> <ворожает. связываем> От Владимирского централа до Мордовских лагерей. Он Чем Где мира.